Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей и вы попали на канал Кигай. Uh, у нас биткоин совершает памп, импульсное движение на примерно 5000 долларов, при этом это импульсное движение еще происходит. И давайте в этом видео разберемся, к чему это может привести и рассмотрим uh, локальные цели для биткоина. Но, чтобы подвести определенные итоги, давайте полностью посмотрим быстренько хронологию событий. Чтобы вы uh, поняли, как все это у нас совмещено. То есть... А изначально мы еще в этом диапазоне Когда цена находилась на уровне 30 тысяч Прогнозировали повышение Повышение До отметок примерно 45 тысяч долларов В итоге цена дошла до 53 Немножко повыше а С последующей коррекции до уровня 40-42 тысячи И последующим движением вверх То есть мы с вами все это дело предполагали Еще на уровне 30 тысяч И давайте с вами рассмотрим хронологию Вот так Вот здесь у нас Предполагалось движение 30-40%. Далее мы с вами нашли сигнал на повышение с целями 35-40-45 тысяч. Далее цели у нас все реализовались. И опять же мы с вами предполагали коррекционное движение до уровня 40-42 тысяч. Вот наше предположение. Но мы это опять же предполагали еще изначально, когда цена находилась на уровне 30 тысяч. В итоге у нас образовалась та самая коррекция, обратите внимание, что импульс сначала был до уровня 42 тысячи, потом коррекция вверх и потом импульс до уровня 40 тысяч. И здесь на уровне 42 тысячи мы с вами выдали сигнал на повышение, уже глобальный сигнал на повышение с последующими а, конкретными Последними целями для биткоина к концу года А вот наш сигнал на лонг И необходимо, смотрите, пересмотреть анализ В случае, если цена уйдет ниже отметки 40 тысяч долларов Почему 40 тысяч? Я опять же объяснял, поскольку это очень сильный уровень И мы на него изначально опирались Когда цена находилась еще на уровне 30 тысяч А Вот такая вот интересная ситуация И мы с вами предполагаем повышение уже к концу года К концу декабря, судя по всем факторам, которые мы нашли здесь в глобальной картине Если вы не смотрели предыдущие видео, обязательно посмотрите Оставлю видео в подсказках и в конечных заставках Также напоминаю про тайминги то есть всегда в начале июля происходил тот самый импульс, который мы с вами прогнозировали, и в конце сентября всегда происходила коррекция. Интересная ситуация у нас тогда получилась, то есть я уже думал, что коррекция не произойдет, и в тот момент она произошла. И, друзья, в предыдущих бычьих рынках мы видели, что после этой коррекции биткоин у нас восстанавливался уже к началу, к середине октября. В принципе, у нас сейчас... Начало октября и на восстановление у нас еще есть примерно 2-3 недели. А обратите внимание также, что цена не ушла ниже уровня 40 тысяч. То есть у нас был сигнал на пересмотр анализа а в случае, если цена уйдет ниже уровня 40 тысяч. Цена этого сделать не смогла, она пыталась целых 6 раз и в итоге отскочила. И теперь в локальной картине мы видим вот такую ситуацию, друзья. Сверху находится локальная область сопротивления и здесь у нас присутствует диапазон. В данном диапазоне, как мы уже с вами говорили, преобладают покупатели. а Это видно по свечам на повышение, особенно на дневном тайфрейме. Давайте мы все это дело сравним. А, обратите внимание, смотрите, здесь у нас есть поглощение обычной свечой. А, свечи на понижение крайне неуверенные, с большими тенями. И здесь опять же мы видим уверенность покупателей. То есть вероятнее всего цена выйдет из этого диапазона. Вверх. Также мы с вами в прошлом видео предполагали возможную вот такую вот картину, поскольку уровень часто тестировался. То есть мы могли уйти вниз, быстренько сквизануть и вернуться назад. То есть выбить стопы лонгистов. Учитывая данное движение, скорее всего времени на это выбивание у нас нету, поскольку напоминаю, что по таймингам мы должны к середине октября уже восстановиться. И опять же, если мы этого не сделаем, если мы не остановимся к этому времени в течение двух-трех недель, то уже следует внимательно просмотреться к данной рыночной картине и пронаблюдать, поскольку история у нас будет отличаться да, от предыдущих циклов. Давайте рассмотрим локальные цели для биткоина. Из основных целей, основная цель у нас на лонг, а глобальная это 50 на 1000 долларов, это первая цель, первая цель. И локальные цели именно в данном конкретном движении у нас такие. Первая цель находится в районе 45 тысяч долларов, чуть выше, до которого мы почти дошли. А вторая цель находится на уровне 46 750, то есть на уровне 0.5 по Fibonacci. А третья цель находится на уровне примерно 48 и 500 тысяч долларов. И уже далее наша четвертая, насколько я помню по счету цель, это наша первая основная цель на лонг, то есть 50 на 1000 долларов. А наша самая главная задача сейчас это пробить данный локальный уровень сопротивления, то есть выйти из данного диапазона, в котором цена стояла несколько дней, вверх. После чего мы видим уверенность покупателей, но опять же... Первая цель находится недалеко, и на данных целях, которые я обозначил, данной локальной цели, цена может либо скорректироваться, либо поставить в консолидации. То есть на данных целях мы должны быть готовы к возможной коррекции и к возможной консолидации. Поэтому внимательно наблюдайте за ценой на этих целях. Также до закрытия недельной свечи остается 2 дня, и пока что недельная свеча у нас вырисовывается крайне хорошо, учитывая также образование прошлых недельных свечей. То есть мы это с вами разбирали, мы говорили, что в данных нитильных свечах чувствуется неуверенность продавцов и намеков на такой конкретный разворот нету. То есть сил у продавцов далее давить цену у нас пока что нету. Пока что картина крайне бычья, но опять же биткоин это крайне манипулятивный инструмент и меня напрягает то, что мы здесь не захватили стопы лонгистов. То есть здесь желательно было бы сделать импульсное движение вниз и сразу вернуться. Мы этого не сделали, поэтому существует небольшая настороженность у меня. И будьте готовы к любым вариантам развития событий на рынке. Свою позицию, свое мнение я вам обозначил. Друзья, на этом видео до конца. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пишите ваше мнение, пишите вашу обратную связь. Я абсолютно все комментарии читаю. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Ставьте это видео палец вверх, если это видео было полезным информативным Всем желаю всего самого лучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.